Доброе утро, уважаемые наши зрители! У кого-то день начинается с кофе, у нас он с вами начинается э, с нового курса нашей академии э, компании «Актив», э, посвященной двухфакторной аутентификации в Linux. Как вы, наверное, помните, по предыдущему разу мы с моим коллегой Константином а Аверченко, Кириллом Маверченко, простите, рассказали о том, что такое двухфакторная аутентификация и как она реализуется в базовом варианте в Linux. Но чтобы дальше это не было так сказать, на сферической лошадью в вакууме и какой-то такой полной теорией, мы решили пригласить реальных производителей Linux для того, чтобы они объяснили, каким образом это все делается в их собственных дистрибутивах. Сегодня у нас в студии представители компании Bazalt, производителя, мне кажется, старейшего сейчас уже из оставшихся дистрибутивов IT Linux российских, <связать> <связать> рядом со мной Константин Белаш, И в студии присутствует пока за кадром Андрей Черепанов В конце разговора он предстанет перед камерой И вы с ним тоже сможете пообщаться Здравствуйте, Константин Добрый день Очень приятно вас здесь видеть а давайте пока вот перед тем как вы к технической части перейдете просто такой вот не знаю общий вопрос как вы в последнее время почувствовали увеличился интерес к Linux к вашему? ну да значительно <къем> сейчас хочешь не хочешь людям приходится переходить на Linux вот поэтому да и количество обращений увеличилось количество вопросов именно вот по нашей данной теме все это резко возросло, да. Ну, а какие у людей вот ощущения? Они там говорят, ё-моё, так хорошо жило, а теперь вот с этим вот с вашим. Или наоборот, они говорят, ё-моё, а что я раньше ты сидел на виндах? Ну, кто по-разному. Кто заранее об этом беспокоился, те вроде бы не сильно паникуют. А те, кто не заранее, ну, по-разному бывает. Все зависит от того, как, как организация готовится к переходу. Ну, то есть, с точки зрения там, пользовательского опыта, то, что называется user experience, люди, в общем, достаточно просто, я так понимаю, переходят, потому что интерфейс это уже… Ну, обычные люди, да, потому что графический интерфейс, та же самая мышь, та же самая клавиатура, все похоже, тут особо нет проблем. А вот, наверное, технические специалисты, администраторы, там, наверное, да, там надо обладевать новыми знаниями. Там, наверное, все другое. А вот, собственно, ну одна из главных тематик того, ради чего вы здесь, это как раз инфраструктура. Понятно, мы сейчас всю инфраструктуру разбирать не будем, отличающуюся от аналогичной, в... которая была в Microsoft Windows, там и свой удостоверяющий центр Certification Service, там и свой... Свой, свой контроллер домена. Я бы скажу, когда еще там давным-давно, я не помню, сколько это было лет, 15 или даже больше, первый раз соприкоснулся с Linux и поставил его, для меня наибольшим удивлением было, что у меня э, упала вместе с дистрибутивом куча программ, которые, в общем-то, делают все одно и то же, и вот эта вот необходимость выбора меня тогда очень сильно удручала, тем более, что я не знал ни одного, ни другого, ни третьего, и э, там, что конкретно изучать и так далее. А, поэтому, а вот вы бы что посоветовали э, тем, может быть, там не совсем крупным организациям, которым сейчас нужно будет переводить именно инфраструктуру на Linux? Э, вы бы им как посоветовали выбирать эту самую инфраструктуру? А, ну вот как раз вы бы им посоветовали а, сам бы актив то есть это основное наше решение. Во-первых, во потому что мы занимаемся активной разработкой именно этого решения доменного. То есть как в части графического интерфейса управления объектами в Active Directory, пользователями, компьютерами, групповыми политиками, так и разработкой непосредственно самих групповых политик. Во-вторых, Во как раз именно сам в Active Directory будет более плавный переход, то есть можно пользоваться теми же самыми инструментами, да, если еще остались в машин, можно с ними подключаться, управлять сам в Active Directory, можно пользоваться нашими нативными э, инструментами управления. Вот э, та же знакомая э, инфраструктура пользователей, компьютера, то есть э, та же самая схема, как и Windows Active Directory. То есть, ну, не та же самая, но очень похожая, то есть управлять будет довольно легко. Так что есть еще, да, FreeIPA, но там, наверное, mm -hmm. будут сложности, если у вас, скажем, есть клиенты на Windows, клиенты на Linux, то, наверное, уже будет сложно, mm -hmm. если вообще получится. Вот, поэтому наше решение, наше предложение, пожалуйста, сам Баде. Угу. Будет... Ну, собственно говоря, это был э, мой вот, следующий вопрос, на который вы практически ответили. То есть меня, я хотел его сформулировать так: что я не буду спрашивать, там, чем вы лучше других, чем ваше там, решение Е, решение Я лучше других производителей российских дистрибутивов, потому что это некорректно в их отсутствии. А вопрос был в том, чем вы лучше тех решений, которые предлагаются по умолчанию в стандартных дистрибутивах, бесплатных дистрибутивах Linux э, того же Debian, э, которые там собран из этих из кусочков FreeP. Ну, а насколько я знаю, вот все эти вот большие дистрибутивы, да, вот Linux, там, Red Hat и так далее, они как раз ориентируются на FreeP, там, вот, Но все-таки. Мне кажется, в переходном периоде, да, в котором сейчас находятся многие организации, именно вот переход на сам актив директор будет наиболее, наверное, безболезнен для них. Вот, поскольку эту инфраструктуру можно поднять рядом, да, можно и, скажем, ее объединить с уже существующей Windows-инфраструктурой. Mm -hmm. вот, и тут переход уже есть варианты. Можно плавно переходить, можно, конечно, сразу все заменить, но я бы так не советовал, лучше плавно. Давайте поясним, чтобы было просто понятно тем, кто нас слушает, там, в чем принципиальное отличие. Я немножко касался, что такое FreeP. То есть FreePа это аналог классического контроллера доменов, да? который. Ну, вот как, бы, как бы вы охарактеризовали разницу в архитектуре между FreeP и Samb? Ну, смотрите, значит, первая разница. Да, первая особенность, то есть как будут работать Windows машины, да, которые еще организации есть, с uh -huh. RIP. То есть тут у меня на этот вопрос ответа нет. То есть в случае с Sound Active Directory могут работать как клиенты и Windows машины, так и Linux машины. Пожалуйста. А, Который домен вы можете ставить как отдельно, да, вы можете рядом, так сказать, выстроить свою структуру, не трогая уже существующую, uh -huh. да, либо можете добавить ее в домен Windows и как бы объединить пользователей компьютера и так далее. Вот. Поэтому, опять же, что касается управления да, парком машин через групповые политики, то есть в случае сам БАДЭ это можно сделать и для Linux-машин, и для Windows-машин, угу. теми же самыми инструментами, которые есть. А в случае ФРИПа тут, пожалуй, тоже, наверное, было сложности, мягко говоря. То есть придется держать параллельно две инфраструктуры? Ну, скорее всего, да. Да, и плюс придется как бы... Да, там есть FreePay, есть веб-интерфейс, есть открытый команд строки, там все удобно, там все нормально, но это несколько другая архитектура, несколько другое построение доменной схемы, то есть там немножко будет по-другому. А в этом случае сам BAD тут будет очень похоже, то есть ну, те же organization units, все это здесь угу, есть. Понятно. Хорошо, спасибо. Я тогда не буду у вас, по крайней мере, пока мучить вопросами. Выступление Константина будет так же, как и мое в свое время состоять из двух частей. Теория по презентации дальше демонстрации. Единственная разница в том, что сказать, не помогал наш сотрудник технического отдела, а Константин будет един в двух лицах, поэтому я передаю ему слово и так сказать, сам, как и вы, обращаюсь весь во, во слух. Так, вижу презентацию, да. А, значит, с чего тогда начнем? Значит, во-первых, что мы подразумеваем под двухфакторной аутентификацией в данном конкретном случае? Значит, у нас аутентификация проходит по сертификатам. То есть, а, это та информация, да, на основе которой мы попадаем в доменную сессию. Сертификат у нас находится на токене соответственно токен выдается пользователю да, и только пользователь знает пин-код от этого токена и вот это вот совмещение токена с сертификатом и есть те самые два фактора которые у нас будут ну, осуществлять аутентификацию когда мы говорим про токен мы имеем в виду не любой токен мы имеем в виду только те токены которые сами аппаратно могут выполнять криптографические функции Значит, следствием этого получается то, что закрытый ключ на токене, да, который мы сгенерировали, никогда токен не покидает. Вот, и в этом случае, если даже кто-то узнал ваш пин-код и там, на какое-то время получил доступ к вашему токену, он не сможет скопировать информацию да, на другой токен и там аутентифицироваться. То есть он, конечно, возьмет сертификацию этого токена, но закрытый ключ всегда останется первым токене. Из этого следует, что мы в этой презентации говорим о токенах и смарт-картах семейства rutoken Вот Здесь сразу скажу, что RUTOKEN S в данной схеме не поддерживается. Во-первых, потому что он использует другую библиотеку, нежели устройство семейства RUTOKEN CP. Ну и к тому же токен, наш взгляд, несколько устарел и. В нем заложены старейшие алгоритмы. Значит, из каких основных компонентов состоит наша двухфакторная аутентификация? Я дальше буду говорить просто аутентификация, подозреваю, что она именно двухфакторная, иначе я, вот вот я заговорюсь рано или поздно. Значит, раз речь идет о аутентификации по сертификатам, соответственно, нам нужен центр сертификации, который, ты, который эти сертификаты будет выпускать. Далее нам нужен центр распределения ключей. В принципе, если у нас структура доменная уже есть, у нас этот центр и так есть. В его роли выступает контроллер домена. Дальше у нас есть токены с сертификатами ключами на них, которые мы выдаем пользователю. Есть служба CSP. Служба CSP проверяет, действительно ли сертификат, который пользователь да, предоставил своему компьютеру для входа или нет. Вот. И, соответственно, сами компьютеры в домене, да, которые на которых будет осуществляться аутентификация. Значит, как это в целом работает? Пользователь со своим токеном подключает его к своему рабочему месту. Дальше служба аутентификации, в нашем случае это служба ssd проверяет, может ли этот сертификат, который на токене, использоваться для аутентификации. Если сертификат для аутентификации может использоваться, дальше проверяется валидный ли сертификат или невалиден, то есть действующий или отозван. После этого проверяется сопоставление некой информации из этого сертификата пользователя с информацией для этого пользователя на контроле домена. Если сопоставление произошло успешно, дальше запускается протокол или некий процесс пк и НИТ, вот где уже происходит непосредственно аутентификация, и пользователь видит приглашение ввода пин-кода, набирает пин-код и попадает в сессию. Если на каком-то этапе не прошла проверка, или пин-код был введен неправильно, то аутентификация отказана, либо, если настроена какая-то другая аутентификация, предлагается ей воспользоваться, ну, например, ввести пароль. Значит, В основе работы домены аутентификации используются службы Кербераса. Это как бы везде, неважно, какой у вас домен, сам в Active Directory, Windows домен или домен FreePAR. Вот, Значит, в, самом, в самой службе Kerberos в этом протоколе заложена возможность осуществлять аутентификацию на раннем этапе по публичным ключам. Вот, аббревиатура PKNIT примерно расшифровывается, предварительная аутентификация на основе публичных ключей. А там, где публичные ключи, там не сертификаты. Соответственно, служба Kerberis, имея доступ к сертификату. Да, сертификат может храниться как на компьютере, на жестком диске, на USB-устройстве, так и на токене смарт-карте. Служба Kerberos может иметь доступ к токену, взять с него сертификат и по нему аутентифицироваться. И все это происходит до приглашения ввода пароля, то есть на, на предварительном этапе. Значит, чтобы непосредственно приступить к показу того, как настраивается аутентификация, что у нас уже должно работать? У нас уже должен быть поднят домен Active Directory, уже должны быть в этом домене заведены доменные пользователи, и компьютеры этих доменных пользователей должны быть введены в домен. И на этих компьютерах уже осуществляется успешная аутентификация по логину и паролю. Значит, раз речь идет у нас о сертификатах, нам нужен центр сертификации или удостоверяющий центр, который эти будут сертификаты выпускать. В данном случае мы будем использовать OpenSSL. Никто не мешает использовать другие большие продукты, такие как DocTAC с веб-интерфейсом, со своими утилитами командной строки, или, какие-либо другие. Вот. Но ну, а наш выбор именно в нашей компании OpenSSL потому что он есть везде. Он есть на всех платформах который мы поддерживаем, он есть во всех наших дистрибутивах и во всех наших репозиториях. В данном случае мы наш удостоверяющий центр будем разворачивать на контроле домена. И вот здесь, вот в желтой рамочке, мы как раз и формируем, так сказать, конфигурацию каталогов, папок, да, где будут храниться наши ключи и сертификат. То есть мы создаем папки для ключей, для сертификатов, создаем... Индексный файл, где у нас будет храниться информация о сертификатах. И файл серийного номера. Когда у нас удостоверяющий центр готов, в самом начале нам нужно выпустить сертификат этого удостоверяющего центра. Никаких особых требований к данному сертификату нет. То есть просто мы генерируем для него ключ, приватный ключ, и затем выпускаем, делаем запрос одновременно выпускаем сертификат. При выпуске сертификата мы указываем, что он будет основываться на э, секции V3, подчеркивается, A. Эта секция находится в дефолтной конфигурации OpenSSL. То есть изначально мы как поставили OpenSSL, мы ничего в конфигурации в дефолтной не меняем. Просто выпускаем сертификат. И сертификат мы выпускаем для нашей организации 2FA.alt, и сертификат непосредственно выпускается для ЦА, Common Name. Эта информация находится в субъекте сертификата. Дальше нам нужно выпустить сертификат для контроля домена. Здесь нам уже понадобится сделать этот конкретный конфигурационный файл для контроля домена. Здесь мы обратим внимание на два параметра, которые выделены. Первый параметр расширенной использования ключа говорит о том, для чего мы конкретно выпускаем этот сертификат. Второй параметр – subject alt -name, то есть дополнительное имя субъекта в дополнение к обычному имени будет у нас содержать дополнительную информацию, а именно kdc Principal Name. Этот Subject Alt Name он конфигурируется вот таким неким сложным способом, да? то есть сначала берется вот нижняя секция из этого конфигурационного файла, дальше эту нижнюю секцию использует секция чуть выше Principal Sequence, так называемый, и секция Principal Name как матрешки, вот. Значит, этот конфигурационный файл мы не сами придумали, мы его взяли с сайта разработчиков Kerberos, нет Kerberos, вот, так что можете также на этот сайт зайти и взять примеры как для контроллера домена, сертификата, так и для пользователей. Значит, что в данном, более подробно про эти два параметра. Значит, в первом параметре через идентификатор объекта, так называемый Object ID, мы указываем, что данный сертификат выпускается непосредственно для контроля домена. Второй параметр также имеет Object ID, вот кончается он на 5.2.2, который говорит о том, что именно здесь будет храниться KTC Principal Name и дальше указывается значение, которое берется из конфигурационного файла, который мы посмотрели раньше. После того, как у нас есть конфигурационный файл для контроллера домена, дальше мы выпускаем сертификат. Вот. Здесь также мы генерируем ключи, создаем запрос на сертификат, в котором указываем, что сертификат для нашей организации. В качестве common name мы указываем доменное имя контроллера домена. И при выпуске сертификата, обратите внимание, мы через перемен на окружении Real указываем, для какого домена мы его выпускаем. Также при выпуске мы указываем OpenSSL, чтобы он взял именно этот наш подготовленный конфигурационный файл и его использовал. Сертификат, контроллера домена у нас есть. Дальше нам нужно выпустить сертификат службы CSP. Здесь мы только указываем вот выделенные. Остальные все параметры, которые были, были в предыдущем конфигурационном файле, так и в этом, они в принципе используются во всех сертификатах. Тут ничего особенного нет, но вот расширенное использование ключа здесь конкретно указывает на то, что данный сертификат, а точнее ключ данной службы, закрытый ключ, может быть использован для подписи ответов о валидности сертификата для клиента. То есть служба, которая работает на клиентском компьютере, обращается к OCSP и запрашивает, вот мне тут дал пользователь сертификат, он вообще действующий или нет. Вот, служба дает такой ответ. И после того, как мы подготовили конфигурационный файл, мы по аналогии дальше его выпускаем сертификат, то есть приватный ключ, запросный сертификат, и выпускаем сам сертификат, только уже указывая непосредственно для OCSP конфигурационный файл. Дальше у нас сертификат пользователя. Значит, прежде чем заняться выпуском сертификата пользователя, мы должны сгенерировать пару ключей. Пара ключей у нас генерируется на токене. Чтобы сгенерировать пару ключей, мы используем утилиту PKSS11Tool, которая через библиотеку вендора, в данном случае компания Актив, обращается к токену и практически просит его сгенерировать пару ключей такую-то. В данном случае здесь алгоритм используется RSA, длина ключа 11.024, указывается идентификатор ключей и указывается метка ключа. Обратите внимание, что и идентификатор и метка одинаковые у обоих ключей, что у закрытого, так и у открытого ключа публичного. Значит, чтобы воспользоваться библиотекой да, для, для генерации пары ключей, нужно необходимо установить пакет, одноименный либо RT, 11 Тут замечу, что все пакеты, как этот пакет, так и другие, которые нужны для двухфакторной аутентификации в домене Samba.adf, в домене Windows, в домене FreePAR, либо это локальная аутентификация. Все эти необходимые пакеты есть в нашем репозитории. Компания Active также предоставляет для свободного использования эту библиотеку, которую можно скачать и установить с сайта компании Active. Но мы, когда собираем наши пакеты, мы учитываем особенности нашего дистрибутива, и поэтому правильным способом это брать пакеты из нашего нашего репозитория. Когда у нас есть пара ключей на токене, мы также готовим конфигурационный файл для сертификата пользователя. Здесь мы обращаем внимание на три параметра. Первый параметр, так же как и с контроллером домена сертификата, здесь мы указываем альтернативное имя субъекта. В этом альтернативном имени субъекта мы указываем, что у нас будет находиться значение user-principle-name. То есть user-principle-name – это логин домены собака и имя домена. О том, что здесь именно user-principle-name, говорит идентификатор объекта, который вот кончается на 20.2.3. Также здесь мы указываем расширенные использования ключа. Первое значение указывает о том, что именно этот сертификат используется именно для аутентификации клиента. И этот сертификат может располагаться на токене. Об этом говорит идентификатор 20.2.2. И третий параметр. Мы добавляем информацию в сертификат, которую будет использовать служба аутентификации, чтобы знать, куда обращаться к службе OCSP, чтобы проверить сертификат. Конфигурационный файл у нас готов. А дальше нам нужно сделать запрос на выпуск сертификата. Значит, OpenSSL напрямую с токенами работать не умеет но а, предусмотрен механизм, некий engine, который а, выступает как бы в роли прокси да, и позволяет через этот engine обращаться к токену и просить его выполнять какие-то нужные нам функции. Чтобы а, работал engine, а, необходимо внести изменения в конфигурационный файл OpenSSL. Но если вы, у вас установлены в системе пакеты из нашего репозитора libp11-kit, то дополнительный ручной и ручного изменения конфигурации не требуется. Вот. Дальше, чтобы проверить, что нам OpenSSL Engine доступен, мы можем выполнить одноименную команду, в которой указываем имя этого engine, в данном случае pkss11, и указываем параметр "-t". Если нам engine доступен, дальше мы можем посмотреть, с какими алгоритмами этот engine может работать. В данном случае это RSA. Имея работающий доступный engine, мы создаем запрос на выпуск сертификата. В данном запросе мы в OpenSSL указываем, что ему OpenSSL, необходимо использовать engine. Engine мы используем pcs 11. Этот engine должен по протоколу PKSS 11 обратиться к ключам, которые находятся на токене и имеют метку RT-2SMB подчеркивание Также здесь мы указываем в командной строке пин-код, пин-код здесь сводить не обязательно, можно его опустить тогда он у вас просто будет запрошен интерактивно И также указываем обычную информацию о субъекте наша организация и common name 2FA, подчеркивание user После того, как у нас есть запрос на сертификат мы выпускаем сам сертификат Сертификат мы выпускаем по аналогии с предыдущими сертификатами, только здесь мы указываем в переменных окружения не только имя домена, но и также логин пользователя, доменное имя пользователя, RT, подчеркивание SMB. То есть именно вот из этих переменных окружений складывается тот самый subject alt name, который будет присутствовать в сертификате. Сертификат у нас выпущен, как и другие сертификаты, он лежит в папочке demo.ca в профиле пользователя. Дальше нам нужно этот самый сертификат записать на токен. Записывать мы будем его так же, как и генерировали ключи при помощи утилиты PKS S11. Обращу ваше внимание, что при записи нам нужно указать идентификатор и метку этого сертификата такую же, как и у ключей. Иначе просто служба аутентификации на клиенте не сможет найти, к чему относится сертификат, особенно если у нас не один набор на токене. Вот, поэтому они должны совпадать. Это важно. Далее. Мы выпустили все сертификаты. Дальше нам нужно сказать, уведомить службу САМБУ, чтобы она с этими сертификатами начала работать. Начала. Здесь в выделенном мы указываем, что теперь будет работать протокол TLS. Протокол TLS будет использовать сертификат и ключ контроллера домена, приватный ключ. Также здесь мы указываем сертификат удостоверяющего центра. Здесь нужно для ключа который родомена указать права доступа только для пользователей. иначе у вас просто служба сам бы не запустится, скажет, что ваш ключ доступен всем, это непорядок, и откажется работать. Далее мы настраиваем непосредственно службу Kerberos. Здесь мы в секции КДЦ конфигурационного файла указываем, что нам, у нас теперь будет работать протокол, там, процесс пока и нет и для работы этого протокола, пока нет. мы указываем также сертификат и ключ контроллера домена и указываем сертификат удостоверяющего центра. А на этом все необходимые настройки на сервере мы сделали. Значит, кратко подведем итоги. Мы настроили удостоверяющий центр, выпустили 4 сертификата для самого центра, для контроллера домена, для службы UCSP и для пользователя. Также настроили службу SAMBA и службу Kerberos. Дальше что нам необходимо сделать на ПК клиента? Для начала нам нужно туда, скопировать сертификат удостоверяющего центра и настроить службу Kerberos и также службу аутентификации SSSD. Отмечу здесь, что никакой дополнительной конфигурации pam нам сделать здесь не надо. То есть, как только вы Подняли доменную инфраструктуру и ввели компьютер пользователя в домен, то PAMSTEC уже готов как к обычной аутентификации по логину и паролю, так и по аутентификации при помощи сертификата на токене. Сначала мы настроим службу Kerberis на клиенте. Значит, здесь мы всех с Reams, относящиеся для нашего домена, два iField. Укажем файл, где находится сертификат удостоверяющего центра. Вторым параметром мы укажем, какой сертификат брать с токена, в том случае, если у нас на токене не один набор ключей и сертификатов. В данном случае мы через регулярное выражение вот, 2 f мы указываем, что брать тот сертификат, регулярное выражение, которое соответствует информации о том, кто за сертификат выпустил. Если у вас на токене один сертификат, и одна пара ключей вам эту параметр указывать не обязательно здесь достаточно указать только сертификат удостоверяющего центра дальше когда мы настроим службу Kerberos мы можем проверить взаимодействие Kerberos на клиенте и Kerberos на контроллере домена и получить билет Kerberos через сертификат мы при помощи утилиты kinit мы указываем что нам необходимо получить билет Kerberos при помощи сертификата параметр "-x", "-x509". Также здесь мы указываем, что необходимо по, по протоколу PKSS11 через библиотеку компании Актив получить билет для пользователя с логином rt-smb. Если на сервере и на клиенте все настроено корректно, мы получаем запрос на ввод пин-кода, вводим пин-код, и дальше через утилиту Калист мы проверяем, что мы получили валидный билет Керверс. Обращу здесь внимание, что ни, никаким образом здесь PAMSTEC и служба SSSD не участвуют. Мы проверили, можно сказать, работу на низком уровне на уровне керверс. Вот, Если здесь какие-то неполадки, что-то не работает, то прежде чем двигаться дальше, лучше, конечно, их решить вот на этом этапе. У нас здесь все работает. Мы получили билет керверс. Дальше нам необходимо сконфигурировать службу SSSD. Здесь мы в секции PAM для начала указываем, что у нас теперь доступна аутентификация по сертификатам. Вторым параметром мы указываем, какие службы получат доступ, каким службам SSSD даст доступ для работы с токенами. В данном случае мы здесь указываем, что доступ получит менеджер дисплея FlightDM на начальном этапе да, и также получит э, скринсейвер э, графического окружения МАТЭ то есть если у вас компьютер заблокирован потом в процессе работы, вам необходимо также по токену попасть в сессию э, третьим параметром мы указываем сертификат удостоверяющего центра и в самом низу мы добавляем секцию секцию э, certmap то есть данная секция нужна для того, чтобы осуществить маппинг точнее сопоставление некой информации из сертификата с конкретным пользователем, на который доменов в базе LDAP. Значит, здесь в секции также указано, что эта секция относится к нашему домену. И третьим параметром через слэш здесь указано просто имя этой секции. Имя может быть любым. Здесь также указано два параметра, два тайм-аута. В принципе, их указывать не обязательно. То есть они понадобятся, допустим, если в вашей инфраструктуре аутентификация проходит медленно, то они, возможно, вам помогут. Мы здесь их указали для того, что если в последующем мы будем демонстрировать работу на стенде, да, стенд у нас находится где-то далеко через интернет, то чтобы наша служба аутентификации была более терпеливой. Про правила сопоставления. Значит... Здесь мы будем использовать тот самый subject alt name, который мы указали ранее в сертификате. В правиле сопоставления мы из, из этого user principal name берем только префикс, то есть то, что до собачки. Вот, в правиле это subject principle name, shot name. И именно этот префикс мы сравниваем со значением, сам аккаунт name, которое находится в базе дап. Если эти значения совпадают то сопоставление сертификата с пользователем считается успешным, и дальше происходит процесс, как раз процесс начинается пока и нет. Вот как это выглядит в графическом интерфейсе Display Manager LIDM. То есть сначала мы вводим логин до приглашения ввести пин-код. У нас проверяется то, что этот сертификат может использоваться для аутентификации, то есть идет сопоставление. У нас есть сертиф... служба SSD, знает сертификат удостоверяющего центра. Поэтому сертификат она проверяет. Сертификат, который дал пользователь, может быть использован. Он тот же самый с того же самого центра. Если проверка прошла успешно, дальше проверяется, сертификат действителен или нет. Если сертификат действителен, происходит сопоставление сертификата, информации из ней с конкретным пользователем. Сопоставление прошло успешно, дальше. Идет запрос на ввод пин-кода, мы вводим пин-код. Если пин-код успешный, запускается процесс pki -NIT. идет взаимная проверка электронных подписей и сертификатов, которые домены пользователя. И если все прошло успешно, мы попадаем в доменную сессию, которую можем проверить, что получили валидный билет сервера, и имеем доступ к ресурсам домена. Вот На этом как бы, о настройке аутентификации по сертификатам все. Дальше скажу пару слов про взаимодействие компании Базальт и компании Active. Значит, в компании Базальт имеется практически вся линейка смарт-карт и токенов, ну, большая часть самых ходовых моделей. У нас есть согласованная методика тестирования этих токенов. При каждом выпуске нового дистрибутива на каждую платформу для каждого репозитория у нас по этой методике проходит тестирование токенов. Следствие этой работы она происходит практически постоянно. Вот у нас буквально, мы надеемся, что вот на следующий или там в ближайшее время выйдет новый дистрибутив 10.1, и как бы сам процесс тестирования запустится заново. То есть это практически непрекращающееся вот тестирование токенов. Результат этого тестирования – это полная как бы совместимость. Вот, и сертификаты об этом говорят. Значит, дальше вот здесь контакты нашей компании. Если, Вадим, какие-то вопросы, там, любые вопросы. Значит, здесь отмечу, что есть есть какие-то вопросы по непосредственно работы с токеном, с токенами по аутентификации локальной, доменной, на самом первом слайде был указан адрес электронной почты нашей службы. Вот, можно писать туда госсобачка и Задавать любые технические вопросы. Дальше, наверное, мы попробуем подключиться к стенду, да, и показать. Перед тем, как мы подключим к стенду, у меня тут буквально один вопрос. Пожалуйста. Ну, во-первых, вопрос общий. Можно ли будет вашу презентацию, так сказать, отдельно отправить? Конечно. Замечательно. Тогда мы так и сделаем. Еще один вопрос. Соответственно, нас спрашивает контроллер домена сам Работает только если уровень домена Windows 2008 R2 или в Alt сервере вы обошли это ограничение? А, ну, мы используемся, ну, в принципе, да, официально на сайте а, компании SAM, да, на Sambo.org, там указано, что да, домен Windows, схема Windows 2008 R2. Но если у вас сервер выступает в качестве члена домена, да, то можно использовать и версии старше, чем 2008 R2. Mm. <coughs> Спасибо. Я не, не могу сделать, не сделать ремарку по поводу то, что вот вы упоминали uh, RUTOKEN S. Uh, это просто, чтобы было понятно нашим слушателям, uh, это токен, который единственный, требует обязательно установки драйверов uh, перед началом его использования. Без этого он не работает uh, как Непосредственно токен. Поэтому мы действительно рекомендуем не использовать его для стандартных нужд, кроме там для тех продуктов наших партнеров, которые специально на него ориентированы. Вот, ну что же, давай тогда перейдем к технической демонстрации. Так, для начала мы подключимся к нашему стенду. Стенд у нас находится в нашем офисе в. Он в Омнинске служба тестирования любезно предоставила свои ресурсы в кластере. Кластер, кстати, работает на Alt-сервер виртуализации. Здесь у нас есть две подготовленные виртуальные машины. Первая машина это контроллер самбо Active Directory. Он построен на базе Alt-сервер 10. Вторая машина – это наш клиент домена. Клиент настроен на базе АЛЬТ рабочая станция 10, наши актуальные дистрибутивы. Для начала давайте мы подключимся на контрольную домена, посмотрим, что там у нас есть. Я захожу сейчас под локальной учетной записью, просто чтобы попасть на который домена. Так, не будут некоторые задержки, все-таки мы работаем через интернет. Дальше, чтобы воспользоваться нашим графическим интерфейсом для управления объектом в мне необходимо получить действующий билет Керберс. Билет у меня есть. Так, вот наш графический интерфейс. Здесь мы можем управлять любыми объектами Active Directory, компьютерами, пользователями, групповыми политиками и так далее. Нас интересует, во-первых, ну, компьютер. Вот у нас есть один компьютер, введенный в домен. Это вот наш компьютер справа. И у нас есть пользователь специально для двухфакторной аутентификации. Когда мы создавали пользователя, никаких дополнительных настроек пользователю сделано не было. То есть в этом нет необходимости. То есть мы просто создали пользователя, указали его логин и указали его отображаемое имя. То есть его отображаемое имя ROTOKEN, а учетная запись его RT подчеркивание СМВ. То есть этого достаточно для двухфакторной аутентификации. Ничего дополнительного настраивать здесь не надо. Пользователь у нас есть, компьютер у нас есть. Дальше... Давайте мы посмотрим, что у нас с центром сертификации. Вот у нас такая структура каталогов. Здесь у нас есть папочка сердце, да, в которой находятся все наши сертификаты. Есть папочка привык, в котором находится... Закрытые ключи, приватные, все, кроме ключей на токене, потому что закрытый ключ на токене хранится только на самом токене, никак иначе. Здесь у нас есть индексный файл. Вот давайте мы посмотрим, что у нас есть в индексном файле. Вот в индексном файле у нас указано три сертификата. Сам сертификат удостоверяющего центра здесь его нет. Первый сертификат – это у нас контроль домена, второй – для пользователя, третий – для службы CSP. Все сертификаты у нас действительны, об этом говорит буква V в самом начале. Если мы сертификат отзываем, то здесь появляется буква R, ревок, и служба OCSP определяет, что сертификат отозван, и об этом уведомляет клиента. Дальше, чтобы закончить на сервере, нам необходимо запустить саму службу OCSP. В качестве службы OCSP мы будем также использовать OpenSSL, Служба мы запустим вот таким образом. Значит, Здесь мы указываем, что наша служба OCSP будет брать информацию нашего индексного файла, будет прослушивать 80-й порт. И также мы здесь указываем сертификат службы, ключ службы и сертификат удостоверяющего центра. Именно закрытым ключом будет подписывать свои ответы служба OCSP. Дальше мы переходим на... Клиентскую машину. Здесь мы для начала также зайдем под локальным пользователем, просто чтобы посмотреть, что у нас есть токен, и посмотреть, что на этом токене. Сейчас я подключу токен к стенду. Токен у нас используется RUTOKEN ECP3.0310 NFC, но NFC нам тут не понадобится. А вот токен при подключении уже на стенде оказался. Сейчас мы посмотрим, что это действительно так. Да, токен мы видим. Дальше давайте посмотрим, что на этом токене есть. Опять же, воспользуемся утилитой PICSES11Tool и через библиотеку компании Active просмотрим объекты на этом токене. Здесь я указываю пин-код, Пин-код можно не указывать, но тогда наличие закрытого ключа утилиты не покажет, покажет только публичный ключ и сертификат. Хотя, естественно, конечно же, публичный ключ там есть. Локально, конечно, все это происходит гораздо быстрее, просто поскольку у нас все это транслируется через интернет, поэтому с некоторыми задержками. Здесь у нас есть два набора ключей и сертификатов. Наш набор верхний. Обратите внимание, что и публичный ключ, и закрытый ключ, и сертификат имеют тот же самый идентификатор и те же самые метки. Вот. Сертификат на месте. Дальше можем попробовать зайти под домен учетной записи по сертификату. Здесь мы завершаем сеанс. Домен и логин на СРТ подчеркивание СМБ. Предварительные проверки прошли успешно. Мы получаем запрос на ввод пин-кода, вводим пин-код. Дальше происходит взаимная проверка сертификатов, которые домена и пользователя. И после этого мы попадаем в доменную сессию. Убедимся, что у нас есть рабочий свежий билет Kerberos. Вот, билет есть, и все, нам доступны ресурсы домена. То есть можем, например, попробовать зайти на контроллер домена в папочку FISWALL без дополнительной какой-либо аутентификации. Вот ресурсы нам доступны. Как будет выглядеть выход из заблокированного сеанса? То есть заблокирование может происходить, скажем, при удалении токена из компьютера, если так настроено, либо просто по таймауту, по какому-либо. Вот, допустим, если у нас заблокирован экран, то после активации... Да, у нас происходит, должен происходить также запрос ввода пин-кода, не пароля, а именно запрос пин-кода. И мы по пин-коду должны обратно попасть в нашу рабочую сессию. Вот мы можем продолжить работать. На этом по демонстрации, наверное, все. Может... Давайте вначале сейчас ответим на ваши вопросы, которые накопились. Вернее, это буду делать не я, это будут делать наши гости. Значит, э если использовать удостоверяющий центр с поддержкой ГОСТ, сможет ли сам ВАД работать с выпущенным сертификатом? Для поддержки <coughs> ГОСТовых протоколов шифрования необходимо, чтобы все компоненты поддерживали эти протоколы. То есть на данный момент ни Kerberos, ни SSSD, насколько нам известно, пока эти протоколы не поддерживают. Если мы говорим о доменах, то Если мы говорим о локальной, там ГАСТовый протокол использовать можно. То есть у нас это работает. Спасибо. А планируется ли поддержка других дистрибутивов в групповых политиках и EDMC? Собственно говоря, мы предложили на конференции Samba XP в свое время, которая происходила в Европе, нашу реализацию интерпретации доменных политик. И наши изменения были в том числе разработчиками SEALS приняты в апстрим. Сейчас идет активный контрибьютинг именно в апстрим, так что это будет доступно всем тем, кто использует как бы самбо, скачивает новые версии. Наш, наш код там будет. Соответственно, все наши э, приложения, все наши оснастки, то оснасток, который э, ADMC показывал Константин, они даст, э, у нас разрабатываются под открытыми лицензиями. Любой желающий может их собрать под свой дистрибутив. Ну вас же, можно сказать, тем, кто, так сказать, не, не, может быть, не, не настолько хорошо слушает и разбирается в Linuxовом мире, вы же не только разработчик дистрибутива, вы же еще и старейший монтинер собственного э, репозитория Сизифа. Я так понимаю, что это такое, это достаточно уникальное преимущество, да? Ну строго говоря, у нас в России есть два собственных репозитория, это Alt Rasa ну в смысле сизиф и роса. мы никогда этого не скрываем. Остальные дистрибутивы, они, конечно, имеют собственные репозитории, но они у них, ну идут, они в кильваторе все-таки основных дистрибутивов, которые разрабатываются за пределами Российской Федерации, и их репозитории, они как бы идут дополнением к тем основным репозиториям, которые есть и разрабатываются западными разработчиками. Вот. Соответственно, Альт уже 20 лет разрабатывает собственные репозитории, хотя мы начинали с Mandrake, Russian Edition, затем потом, да, не, с, не сошлись с французами а в технической политике, решили определять техническую политику самостоятельно, и теперь мы не зависим от технических решений, которые были признаны там, возможно, даже под давлением там обстоятельств в других дистрибутивах. С одной стороны, это здорово в том плане, что мы полностью определяем, мы свободны в своих решениях. С другой стороны, нам приходится обладать соответствующей квалификацией, чтобы поддерживать полностью всю инфраструктуру, все те базовые пакеты, которые в других дистрибутивах собирают, как бы базовые, в базовых репозиториях. Но, однако, все-таки это позволяет нам выпускать дистрибутивы, разные дистрибутивы у нас они разнообразно, тут уже упоминалось, и сервер виртуализации, и обычный сервер, и рабочая станция, и у нас есть решение для образования и даже для дома. Спасибо. Так, есть если возможность разрешить вход только со смарт-картами? Да, есть возможность. Это все настраивается гибко и в службе с SSD, во-первых. Во-вторых, вы можете пользователю дать токен с сертификатом да, и не говорить ему пароль от его логина, от, от доменного логина. Соответственно, он может войти либо только по сертификату с конкретным токеном, с одним, либо никак не войти. А, ну и такой большой программный вопрос уже от меня, может быть, пока подойдут другие вопросы. А, вообще, любая там, установка, настройка Linux, она похожа, знаете, на такое мулистическую картинку, как нарисовать сову там нарисуете один овал, потом рисуете два других, а потом дорисовываете сову, то есть вначале все просто просто просто, и вот когда Андрей рассказывал про дистрибутив, основанный на Мандрейке, у меня прям ностальгия вспомнил, как давным-давно я вот это вот сам все вставил с кучей CD-DVD, там все действительно просто, а потом бабаха, ты попадаешь в ситуацию, когда непонятно ничего, непонятно куда идти, надо читать много книжек и так далее, и тому подобное вот, чем как бы, можно много за что ругать, там, компанию Microsoft, Windows и так далее, но в них не отнять то, что они очень многое упрощали, как вот с AD. Там все, можно установить AD, просто там, вводу минимальной информации, нажатием кнопок дальше, дальше, дальше, для небольшой компании, там, для средней компании. Это актуально. А... Как бы вы оценили, или что бы вы порекомендовали в плане миграции там, небольших средних компаний, которые никогда не имели, и государственным организациям, которые никогда не имели дело с Linux, и которые сейчас сталкиваются с кучей непонятного для себя, и уверен, многие... вот то, что вы сегодня рассказывали им нужно будет еще какое-то время там переваривать разбираться с технологиями и так далее как что вы порекомендуете как им лучше переходить на ваш дистрибутив там на linux вообще на инфраструктуру linux -овую? прежде всего нужно понимать что linux не не является бесплатной windows это основная, основной тезис, который следует принять. При этом есть всевозможные решения, есть широкий набор альтернатив, которые тоже желательно изучить даже просто по документации. Самое главное на первичном этапе для тех, кто вообще не понимает в Linux, конечно же, обратиться и пройти курсы. Они есть в том числе и в нашей компании «Bazalt SPO. Курсы для администраторов, курсы для пользователей. Курсы для администраторов, которые уже как бы не просто на базовом уровне, а более глубоко внимают. Соответственно, все это позволяет пройти в том числе и онлайновые курсы. У нас на курс базальтру развернута Moodle, где онлайновые курсы все выложены. Соответственно, после того, как люди обучились на этих курсах, то есть получили необходимый минимальный набор знаний по работе с Linux как администратор или как пользователи они могут самостоятельно в принципе уже сами разворачивать дистрибутивы у нас на gitaltru все дистрибутивы кроме сертифицированных потому что строго говоря уже не, не совсем с по хотя называется alt наши сертифицированные дистрибутивы altsp можно скачать, непосредственно посмотреть, единственное, что некий тестовый период технических ограничений нет вообще проверки лицензий мы надеемся на то, что люди честно там используют, ограничений для физических лиц по использованию нет тоже никаких, для юридических лиц, для наших дистрибутивов, которые есть в реестре, они существуют, нужно приобрести лицензию после того как пользователи скачают крайне для них будет безболезненно попробовать это все дело на виртуалках под Windows, там под маком если у них есть параллелси или VirtualBox, боксе или на своим на своем кластере которые своим Vario, который уже для русских не поддерживается напомню Соответственно, они могут в этих виртуалках развернуть, посмотреть, если есть, поэкспериментировать, если что-то пошло не так, они могут всегда откатиться, не, не впадая в ступор от тех событий, когда все разломалось, а как на живом железе это восстановить, и у них квалификации не хватает. Соответственно, у нас есть достаточно живой телеграм-канал, это как основное средство общения кроме форума, там нашего, наших почтовых списков рассылки, я даже не знаю, молодежь что знает, что такое почтовый списке рассылки. Вот. А так у нас э, все разработчики общаются в списках рассылки. Э, люди, которые там, достаточно долго с альтом, они сидят на форуме. А молодежь, впрочем, достаточно много непосредственно разработчиков сидят на телеграм-канале alt-linux подчеркивание и там может получить ответ достаточно квалифицированный непосредственно от разработчиков. То есть там не будет, что люди, которые не очень хорошо понимают всю специфику, иногда советы друг другу дают, а профессионалы сидят где-то в другом месте. Нет, у нас такого нет, слава богу. Ну, в общем... По тем, а, кроме того, что люди попробовали на виртуалках, они могут развернуть стенды, посмотреть на стендах уже на живом железе, как это разворачивается. Есть э, всевозможные способы э, разворачивания и управления инфраструктурой, в частности, как вот Пак Patriot, допустим, который делает Галакс на базе Альта. Э, там непосредственно используется Фариман и контроллер домена для доменой инфраструктуры на самом BDC соответственно они могут попробовать развернуть в рамках своей организации единственное что еще хочется сказать что необходимо иметь и лучше иметь интегратора который уже умеет работать с Linuxом. но если этого по каким-то причинам невозможно сделать то подготовленные технические специалисты они будут вполне они вполне справятся по той документации которая у нас есть у нас в а если вот, вот, смотрите, компания там, не знаю, 50 человек, компания там, ну, 100 человек, и компания, вполне возможно, не айтишная, то есть для нее это не профильная. Ну, я, честно говоря, сомневаюсь, что у них есть возможности там, интегратора, можно, конечно, сказать, что вам нужен ли вам домен, но мы как раз говорим о том, что домен это двухфакторная аутентификация, которая удобна, что без домена, ну как, как делать без домена мы показали э, с Кириллом ну, в прошлый раз, э, но то, что домен это там централизованное управление, даже для ста для человек это актуально. Э, вот э, я просто, э, пока вы говорили, я вспомнил э, старую шутку, которую вы наверняка знаете, что Linux очень дружественная операционная система, только, друзья, она его отбирает очень тщательно. Вот. И если Windows там, как бы изначально обладал графическим интерфейсом, и к нему потом уже по требованиям, в частности, тех же линуксоидов, прикрутили возможность управлять через текстовую строку, то в случае с Linux все происходит ровно наоборот. как бы Изначально, будущий текстовым, он со временем в каких-то местах получает графические инструменты. Вот у нас комментарий эм, слушателя нашего вебинара, что там настройка через консоль выглядит действительно жестко. Вот как вы прогнозируете там, ваш дистрибутив, либо э, там, вообще э, Linux, когда он сможет обзавестись теми средствами, Которые позволяли бы в небольших компаниях, там не суперподготовленным инженерам или там админом разворачивать и управлять инфраструктурой без того, чтобы вот, влезать глубоко в никс особенностей? Ну, во-первых, сейчас уже управление через командную строку, которую показывали, она осталась, безусловно, но она не является единственным способом управления. Я расскажу историю. В Альте просто для одних из наших заказчиков мы делали дистрибутив кольчуга. Заказчики эти были с погонами и в зеленой форме. И эти заказчики, у них был основной мотив. Да? Вы должны сделать такую, разрабатывали серверный дистрибутив, который осуществлял межсетевой экран. Соответственно, эта, эта система управления этого межсетевого экрана должна была понятна каждому прапорщику. Я не буду как бы умолять ценность наших прапорщиков а, у нас появилась в таком случае после этого проекта появилась собственная система управления платформ даже управления под названием альтератор у нее есть графический интерфейс э, в смысле гуи чисто такой нативный гуи на кутэ а, есть веб-интерфейс а, для того чтобы пользователи вот установили допустим дистрибутив им э, если они новички, они могут установить серверный дистрибутив с графической средой. В этой графической среде они по документации переходят, открывают браузер, переходят на веб-страницу и всеми а, аспектами управления сервером они настраивают непосредственно в веб-интерфейсе. У нас можно посмотреть на altlinux.org, литератор, ну и вообще в документации на linuxru в руководстве пользователей, руководстве администратора это указано. Соответственно, домен создать точно так же самбовый фрипашный домен э, ну самбовый домен там создается э, путем указания имени домена и пароля администратора если надо там dns сервера куда форвардинг осуществлять запросы а двухфакторная аутентификация там вот здесь то, вот к этому я подхожу я знал, мы знал, сейчас, я спросил, да знал. да да конечно не все еще пока сделано не все готово да но мы э, к этому в этом направлении движемся идем э, у нас э, то что показывал Константин это то как работает это на кончиках пальцев в терминале мы планируем сделать у нас есть некоторые наработки в альтераторе для входа по сертификатам там, через пампу css11 и так далее но вот то что показывали мы безусловно планируем сделать в графическом виде чтобы пользователям вообще не нужно было в командную строку и вот эти команды вводить при этом как бы понятное дело что команды все эти останутся если что-то пойдет не так у вас не будет вот этих безумных там виндовых ошибок да то вы все упоминает что Windows все так прекрасно и благодушно да если что-то пойдет не так ошибка номер такая-то такая-то такая-то, и все и приплыли но вот и люди начинают google гонять там а что это за ошибка а как ее обходить и так далее спрашивать на форуме Здесь у нас можно на разных уровнях посмотреть и оценить. Безусловно, для пользователей будет э, и двухфакторная аутентификация, и там, я знаю, у вас есть прекрасный портал для rarotoken.ru, э, в котором, э, собственно, можно выпустить там, да, да, и записать, но ну, все равно это очень полезно да, людям э, просто даже посмотреть. Достаточно современные технологии. Вот. так что в Альте, скорее всего, появится это все дело. Да, и пользуясь случаем, потому что я тогда сидел, э, не хотел перебивать уважаемых э, докладчиков, э, в Альте в 4.14 самбе поддерживается уровень домена, в контроллере домена, 2012 R2. Э, при этом, как правильно отметили коллеги, можно использовать доверительные отношения с любым, даже там, с 19 э, уровнем леса, там, и э, работать непосредственно так. Хотя сами сертификаты, сам э, центр сертификации э, он будет располагаться на э, контроллере домена на базе самбо Active Directory, как сказал Константин. Ну что же, дорогие слушатели, я смотрю, э, вопросов пока у вас больше нет. Мои вопросы тоже э, иссякли, поэтому мне остается. Э, вас попросить прийти к нам в следующий раз. У нас еще запланирована третья серия нашего курса. А наших уважаемых гостей горячо поблагодарить за ту информацию, которую они дали, за те ответы на вопросы, за то, что они к нам пришли в гости. Пожелать им успехов и творческих вот в тех доработках, которых я сам, на самом деле, очень сильно жду, как как старый пользователь со стажем и в так сказать, финансовых успехах, потому что сейчас достаточно горячая пора у всех линуксоидов, у всех, кто это дело разрабатывает. Спасибо вам большое. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.